Всем привет, на связи Борис Соколов Сайта ру И давайте в этом видео я вам расскажу Когда лучше ехать в Доминикану Все четко, без воды Только важную информацию И такое Немаловажное явление, которое многие Забывают сказать, это водорос. Итак, давайте сразу к делу Официально считается В Доминикане самый такой Классный сезон Это с декабря по апрельну С середины ноября по апрель это классный сезон когда не бывает дождей нету сезона ветров сезона дождей и нету водорослей но в это время сразу вам скажу конечно же выше цены вообще как таковой сезон дождей проливных дождей в доминикане не бывает дождик может ли допустим 15 20 минут льет потом через час выглядывает солнышко сюда как раз вам вставлю описание видео когда был этот дождь. вот этот период но у них длится где-то сезон дождей, считается с мая по октябрь, с апреля по октябрь. Кто как говорит, так как погода в последнее время меняется. Естественно, один раз может быть в октябре уже начаться дожди и ветра, другой раз в мае. Смотрите, важный момент, в принципе, как таково. Тут вот температура, она всегда климат тропический. Температура примерно идет от 22 до 31 градуса круглый год. Зимой она похолоднее, допустим, январь самый холодный месяц, может быть температура 22, сразу говорят средняя температура, то есть, естественно, допустим, днем, ночью у вас будет 18, днем 25, там 26, а самый жаркий месяц это где-то июнь, июль, температура в это время 31-32. Ну, тут самый страшный, даже не дожди, начинают дуть ветра. Песчаных бурь здесь не бывает, но здесь, возможно, просто сильные ветра они точно дуют в это время, допустим, с июня по сентябрь, по октябрь, когда как. Это ну, в начале осени, в первой половине осени, сентябрь, понятно. октября такая погода. Вроде бы дождя нету, это вот вещи саду были очень-очень влажные. естественно море такое грязное, мило, много водорослей, из этих дождей, ветров. Ну а тут еще такая вот есть опасность, кто был в странах Латинской Америки, США, знает, что тут иногда бывают ураганы, это, конечно, редко, но это может быть. Многие говорят, что Доминикана не обходит из гор кэр но, действительно, по каким-то причинам в последнее время ураганов в Доминикане не было, хотя, допустим, совсем недавно был ураган в пуэрто рико прям шел на Доминикану, развернулся, обошел и ударил по Гаити по соседней стране, который расположен на этом острове. Доминиканцы, например, говорят, что это их бог оберегает. Кстати, 95% населения Доминиканы – это католики. А, например, у Гаити религии Вуду, из-за того, что они не верят в Бога, на них приходит ураган. Ну, факт остается фактом. Несколько раз так было, что один и тот остров на Гаити попадает ураган, на Доминикану нет но это разрушительный ураган-торнат. А так ветра могут дуть. Поэтому еще вот важный момент. В последнее время, с 2014 15 года, появилось такое явление, о чем многие сайты, блогеры не говорят. Это водоросли. Вот я вам снял пляж. Это большое количество водорослей. Саргасово водоросли. Они так названы, потому что они приплывают из саргассового моря. Есть такое море без берегов на Атлантическом океане. То есть эти водоросли приплывают, они в основном на курортах пунта Каны, которые расположены в Атлантическом океане. Их время также с июня по октябрь. Смотрите, если вы приездите летом, то, вот, ну, -то Это начинается где-то с мая до конца октября. Помимо там ураганов, вот большой шанс, что будут водоросли. Причем эти водоросли вот два дня назад их было прям на чуть-чуть. Море было гораздо лучше, можно было купаться. Но вот сейчас такое количество. И, соответственно, море становится. Вот такого не голубого, как не картинка невозможно вдали, а вот такого мутного желтого цвета. Сейчас, например, конец сентября, начало октября, вот куча водорослей этих на пляже. Причем два дня назад их было гораздо меньше. И вот, причем эти воды с такого, я вам записал, какого они цвета, что они гниют, издают запах и цвет моря весь портится. Но смотрите, естественно, возникает вопрос, конечно, что живот меня послушал. Лучше ехать в Доминикану, допустим, в декабрь. Вот самое у них считается вместе декабрь, январь, но февраль, март. Ну и кто-то чуть-чуть апрель. Но, естественно, в это время гораздо дороже цены, так как, во-первых, очень много праздников, тот же Новый год и самый классный сезон. Если вы хотите сэкономить, то вот есть такие бархатные сезон, то есть сезон, когда вроде бы и заканчивается сезон дождей водорослей и нет такого ветра, а вроде бы еще не начинается сезон, например, вторая половина октября. Первая половина ноября или, допустим, апрель месяц. Не очень, но это вот первая половина октября, как вроде бы, уже сезон водорослей должен заканчиваться дождью. Присоеднево октября почти весь день. Ну, не весь день, но полный а вот пасмурный. Дождик, а потом пасмурный, наверное, естественно, не чистый. Когда цены, вот я сейчас как раз поехал, сентября начал, к себе, цены гораздо ниже, но уже нет таких дождей, нет таких ветров Меньше шансов, что водоросли Кстати, мне это не помогло, водорослей много Но цены гораздо ниже Если хотите максимально с комфортом То езжайте зимой Смотрите, даже если вы поехали Вот сразу скажу, нету ехать смысла, допустим, летом В сезон вот в этот дождей водорослей Если предлагают цены такие же, как зимой Смысла нету, только если цены ниже если вы поехали в этот период, здесь есть экскурсии. Можете сами добраться. На остров Саона. Это как раз остров, где снималась реклама Баунти, говорят. Хотя в многих странах говорят, что там снималась реклама Баунти. Но он действительно красивый, реально красивый. Это голубое море, белый песочек, нет водорослей, он огорожен от этого течения Саргассового моря. И там вы можете, по крайней мере, хотя бы один-два-два два раза съездить, покупаться, сделать классные фото. Хотя вот я иду, вот видите, там коричневый палочка, это водоросли. Я а так вроде кажется, что море классное голубое, но на самом деле оно коричневое из водорослей. Вот такая вот э, климат и погода на Доминикане. Кстати, климат тропический, очень влажность. То есть влажность большая, одежда не сохнет в любое время года, что зимой, что летом. Одежда, то есть очень-очень долго сохнет. Так что кому этот климат не подходит, тоже имейте это в виду. Очень-очень влажно. Как таковых зонтиков на пляже нет, их роли исполняют пальмы. И вполне-вполне можно найти место, где будет дольше тени. Комфортно. Да, конечно, я говорю о курортных городах Доминикана еще есть. Например, там у них есть заповедники, горные регионы, там температура зимой опускается, и бывает там плюс 5, плюс 7, и люди даже там делают камины и печи, но туда обычные туристы не едут. Ну, если поедете, то знаете что тут есть и горные местности, и регионы сами, допустим, на машине, где температура пониже, чем ну, ниже, значит, значительно, чем, допустим, на курортах. Все, всем пока, с вами был Борис Сколов, сайт советвисан.ru Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и до встречи в следующих видео. Пока-пока!